Что ты не такой, как все? Почему? Ты не ездишь на Мазе третьей и не пользуешься помадой. Скажи честно, Это не то ориентацию. Не, я натурал. Тогда я знаю, кто ты... Кто? А? Вот скажи. А, вот... Кто скажи... Ща. Ты кровосись. Что ты тут робишь? Я моллюсь о тебе. И как часто ты приходишь? Я прихожу, я по тебе в не Ну ладно, дубься, но я хочу спать. Доктор, я же не могу. Что да начнется? Скорее, скорее! Я за инструментом. Я а! О, нет! А! Ни, Белла, ни! Белла! Живи! не Бела, не Бела, живы, не умирай Бела, Бела живы. Вы готовы? Да. Эдвард, я не знала, что ты не такой, как все. Ни-ни-ни! <соу> <соу> <соу> <соу> Белла, Ни Белани живы, живы,